друзья всем привет э, я немного приболел вот сейчас вам покажу коротенькое видео потому что надо что-то выложить на канал э, я вам покажу как перезагрузить компьютер через командную строку Итак, открываем пуск набираем cmd запустить от имени администратора у нас открылась командная строка и вводим следующее значение shoot Down, пробел, минус R. R префикс означает завершение работы и перезагрузка компьютера. Минус F. F означает принудительное закрытие запущенных приложений без подтверждения пользователей. Минус Т время и одна секунда. Нажимаем Enter и компьютер перезагружается. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!